Кто-то споет, кто-то станцует, а кто-то поздравит и стихами В лице имени Лобачевского Казанского федерального университета Прошел концерт, приуроченный ко дню учителя Где лицеисты от всей души поздравили своих преподавателей Приятно, сейчас будет концерт С хорошим настроением я пришел в лицей и жду радости, общения с моими коллегами и с учениками. Проводить подобный концерт стало доброй традицией в лице. Ученики из разных классов подготовили концертные номера, кто на что способен. В зале аплодисменты и радостные лица как учителей, так и учеников. Лев Диденко, Витабасова, Универ, Ньюс.